Привет, друзья! Вы на канале EasyToInstall. Меня зовут Виталий, и сегодня видео в вашем любимом режиме «Говорящие руки». Частенько мне нужно запаять что-то в полевых условиях на улице. И для этого у меня есть паяльник TS-100, и он работает от 12 до 24 вольт. То есть выбирайте напряжение любое, здесь вот как раз на нем написано, от 12 до 24, от 17 до 65 Вт. то есть он настраивается. И мне достаточно удобно это, потому что его можно запитать от батарейки. Но 12-вольтовая батарейка достаточно маленькая имеет напряжение для того, чтобы работать им в холодную погоду. Нужно побольше немножко напряжения. И я решил сделать 24-вольтовую батарейку. Но 24 вольта это понятие относительное. Например, если брать в машине, там условно идет 12 вольт. В реальности с генератора идет заряд 14,2 вольта в идеале. Я решил посчитать, сколько, будет, сколько нужно мне таких элементов. Максимальное напряжение такого одного элемента 4,2 вольта. Ну, естественно, несложно посчитать. То есть, если умножить на 6, то получается 6,4,24. Продолжаем считать далее. Получается 25,2 вольта. То есть, 6 элементов. Для того, чтобы эти 6 элементов... У нас работали, нужно соединить их последовательно. То есть, есть плюс, есть минус. Соединяем последовательно. То есть, плюс к минусу, следующую батарейку. Этот плюс к следующему минусу и так далее. То есть, они вот так, змейка, идут. Но если их строчку выравнивать, то вот так они будут. То есть, минус здесь, плюс здесь. Батареи соединяются точечной сваркой. В домашних условиях точечную сварку ну, не каждый создает, не каждому это надо. Для того, чтобы этого не делать, а просто спаять их между собой, я приобрел аккумуляторные батарейки уже с приваренными к ним лепестками, которые можно соединять между собой как угодно. То есть как бы можно уже паять. И это намного удобней. Ну, именно для тех, кто в домашних условиях будет самостоятельно делать. Ссылки на эти аккумуляторы я оставлю в описании. Когда мы соберем батарею, литиевые батареи боятся большого тока. И они не любят, когда их перезаряжают. То есть, если взять их и заряжать последовательно, плюс с минусом и 25,2 вольта сделать, то в принципе они будут заряжаться. Но без защиты. То есть, если вдруг у какой-то будет перезаряд, или какой-то дендрит вылезет, или еще что-то, короткое замыкание, она может нагреться и загореться. Чтобы этого не произошло, нужно воспользоваться платой BMS. Платку я купил на AliExpress по количеству элементов. Так как элементов у нас получается 6, то и плата называется 6S. Вот на ней написано платка BW6S. Для соединения именно 6 элементов. У каждого из элементов будет свой выход контролируемый. И вот эта схема, она будет контролировать именно степень заряда и величину разрядного тока. То есть, если будет превышение Короткое замыкание, например, на выходе, она заблокирует батарейки. Если будет превышение тока, она заблокирует. Ну, и далее, то есть, чтобы у нас батарейка была пригодна для моего паяльника. Мне нужно будет, так как паяльник снабжен разъемом tx 60 то мне нужен будет разъем ответная часть tx 60 также на Алиэкспресс я приобрел э, разъем папа-мама, TX60. Вот он. То есть у нас получается на паяльнике вот эта часть, ответная часть вот эта. Значит батарейка у нас должна быть с вот этой частью. Так, Ну и возьмем корпус подходящий, пластиковый, любой, неважно какой. И все поместим туда. Начнем потихоньку, далее разберемся... элементы очень боятся нагрева поэтому сильно и долго прогревать их нельзя боять нужно достаточно быстро так ну вот получилась вот такая вот батарея можем ее замерить сколько у нас получилось напряжение с завода элементы идут заряженные поэтому проверяем у нас получается 23,3 вольта. Ну, почти заряжены. Так, теперь нам это все нужно поместить в коробочку и обеспечить безопасность. Так, чтобы у нас батарея не э, болталась в будущем, я предлагаю ее сразу зафиксировать изолентой. батарея получается так теперь нужно на эту батарею разместить bms для того чтобы исключить контакт затирание и так далее с батарейкой нужно какой-то изолятор сюда поместить и на него уже вот так разместить bms так но ну, изолятор тоже предлагается фиксировать чтобы он у нас не убегал обездвижить его. Так. Ну, а BMS у нас никуда не денется, потому что мы ее сейчас будем припаивать. Так. Теперь на БМС есть надписи. Если рассмотреть внимательно, здесь написано, какой кабель, куда, какая клемма, куда цепляется. То есть получается здесь B минус. Это на минусовую клемму батарейки. То есть на самый минус. Следующая идет B1, B2, B3 и по кругу B4 b5 и b плюс соединять их нужно в той же последовательности. ну как бы можно последовательность конечно нарушать но но я буду соединять именно так чтобы не запутаться так вводим провод припаиваем b минус Так и тянем его до B-. Это вот до сюда. Так, B1 у нас получается, если это B-, следующий B1 это контакт, который следует за ним. Отмеряем провод, припаиваем на B1 и на клемму между первым и вторым элементом. ну и таким образом все остальные так, первый второй, третий третий паяем сюда Так, четвертый сюда. Так. Остается припаять пятый. И B+. Так, пятый у нас идет на ту сторону. Так сюда куда-нибудь так и остается последний провод b плюс Вот, получается, у нас батарея уже защищена. Но куда подключать питание? Питание подключается именно от отбор. Есть два, две клеммы, которые подписаны P и P-Power это power, нагрузка. Вот теперь эту нагрузку нужно подключить к разъему. То есть у нас разъем будет подключаться именно сюда так ну я заблаговременно немножко взял коробочку от всем известного magic Car. эта сигнализация была как раз ее хватает для того чтобы поместить сюда всю эту батарею значит при помощи горячего клея пистолета я вклеил сюда разъем и вывел два провода плюс и минус ровный срезанный это плюс на нем написано в принципе здесь подписаны э, выходы когда если посмотреть на торец разъема здесь плюсик обозначен то есть плюс у нас получается с этой стороны так теперь чтобы у нас все работало правильно нужно подключить p плюс p минус то есть получается вот таким образом так залудим площадочки Батарейка уже подключена, нужно быть предельно аккуратным. Я вот немножко искронул, но надеюсь пронесло, хотя не факт. Итак, помещаем сюда все наши элементы, батарею и припаиваем плюс и минус. наша батарея готова сейчас проверим работает ли она потому что я чуть-чуть замкнул так проверяем на выходе 23,3 вольта как и было так и теперь вопрос как заряжать эту батарею Заряжать эту батарею, так как у нее нету, есть еще bms на которых есть C+. C+ это э, клемма зарядки, то есть заряжать тогда нужно будет отдельный вывод делать, чтобы зарядку делать через другой вход. Здесь только Power, других нет, поэтому заряжать будем через этот же этот же разъем, другой не требуется. Так, каким образом заряжать? Сейчас я покажу. Я буду заряжать лабораторным блоком питания. Здесь регулируется напряжение, то есть можно зарядить один элемент отдельно, вот выставить 4,2 Вольта. Можно выставить, как у нас здесь и идёт, 25,2 Вольта. То есть прибавляем. 25,2. Но нам нужно еще ограничить ток. То есть просто 25,2 вольта с другого аккумулятора подсоединить. Будет нагрузка. У нас либо в защиту уйдет, либо полыхнет. Поэтому настраиваем здесь э, ток. Э, ограничиваем, ограничиваем его где-то около 2 ампер. Не более. Вот. И подключаем через разъемчик. Э, вот у меня есть... Ответная часть. Так, плюс у нас срезанная часть, минус остренькая. Вот так вот надо подключить. У нас пошла нагрузка 1,86 Ампера и упала до 24,3 Вольта. То есть сейчас, если подождать немножко, напряжение вырастет, затем начнет падать ток. Как только ток упадет до нуля, батарея будет считаться заряженной. Но дело в том, что если вы хотите зарядное построить отдельно, то там же на Алиэкспресс надо будет тогда искать блок питания, к нему, значит, стабилизатор, ограничение потоку создавать. И только в этом случае можно будет заряжать, потому что если эти аккумуляторы заряжать большим током, они не выдержат. То есть они сдохнут 100%. Вот. Поэтому зарядное устройство, если вы, допустим, собрали э, такую батарею для вашего шуруповерта, у которого... Зарядное устройство рассчитано на никель-кадмиевые аккумуляторы. Этот зарядный не пойдет. 100% не пойдет. Вам нужно будет ограничивать ток. Зарядный ток должен быть не выше, чем допустимый на батарею. На эту батарею максимально допустимый ток 2 ампера. Поэтому я его специально занижаю. На лабораторном блоке питания это очень удобно выставить. Поэтому, если хотите, я оставлю ссылку на этот лабораторный блок питания, на разъем TXT60, на что еще нужно? На аккумуляторы и на БМС. То есть все ссылки будут в описании. Для того, чтобы не батарейки не болтались после того, как мы начнем эксплуатировать, здесь остается небольшое расстояние между крышками. Можно проложить его ну, чем-то мягким, пенопласт, поролон, что-нибудь такое в этом духе. И собрать, прижать хорошенечко, чтобы ничего у нас не тряслось и... Не полтыхалось, то есть все жестко будет. Вот. Э -э все лишние отверстия заклеиваем чем-нибудь герметичным. Ну и можно пользоваться. После сборки получилась вот такая вот батарея аккумуляторная, переносная. На 24 вольта. Э -э паяльник от нее будет работать. Замечательно. Вот он включился. Вот показывает 23,4 вольта. То есть все. Успешно все работает. Можно включить нагрев и пользоваться где угодно. Батарейка помещается по большому счету в кармане. Все работает. Все чудненько. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Увидимся в ближайшем ролике.